Всем привет, люди интернета, с вами Анна Сорина, онлайн-предприниматель и основатель бизнес-группы ДДД. Подпишись на мой канал и узнай бизнес-секреты. Тема ботов сейчас у всех на слуху. В век космических скоростей мы ищем возможность ускорить бизнес-процессы в помощь нам интернета и его ресурсы. Для масштабирования своего бизнеса активно используются социальные сети. Мы создаем личные бизнес-страницы, где делимся со своими подписчиками полезной интересной информацией. В 2017 году в нашу жизнь стремительно ворвался Телеграм. И встал вопрос, а как его раскрутить? И вот тут нам на помощь пришли боты. Вы хотите раскрутить свой канал на Телеграм? Тогда вы попали в нужное место. Сейчас я вам покажу, как можно сэкономить свое время, создав бота-автопостера, который будет информацию из ваших социальных сетей переносить в Телеграм. Тем самым вы наполните свой канал информацией, и он начнет у вас работать. Для начала мы создадим интеллект-карту на бота. Итак, поехали. Я эту интеллект-карту уже создала для скорости. И сейчас мы ее разберем. Заходим... Телеграмме мы не бот. Это первый наш шаг, который мы делаем и добавляем нового бота. Переходим в бот Фазер. Для начала нажимаем на его имя и внутри уже бот Фазера пишем имя своего бота, который мы придумаем. Именно вот в этом поле новый бот. Придумаем его имя, можно на русском языке, любое, хоть там Машенька, хоть Васенька, какое хотите, как вам будет удобно. И пишем его имя в поле сообщений. Затем придумываем ссылку, которая должна быть обязательно на английском языке и заканчиваться на бот. Ну, например, Машенька бот или Машенька... Нижнее подчеркивание «бот». Вот в таких вариантах мы прописываем имя. Только в одном, конечно, варианте, выбранном из этих двух. Копируем IP-токен, который вам выдаст фазер. Возвращаемся затем в мани и вставляем скопированный IP-токен в поле, которое у вас высвечивается. Сообщение «токен для такого-то бота принят». Высветится, высветится на ваш запрос. Вы пишите несколько слов о том, чем будет ваш бот заниматься или пропускаете этот шаг, нажав на skip. Теперь поздравляем! Ваш бот создан. Как его настроить? Мы переходим к своего бота, нажимаем на его имя, если нужно, подтверждаем. И затем... Шлем ему команду «Автопостинг» и следуем очень простым инструкциям. Ну, например, нажмите на ВКонтакте, укажите адрес своей странички, нажмите «Вот» и уже переходите в следующую социальную сеть. Почему я сейчас вам показала именно создание интеллект карты в ресурсе Гугла? Потому что она очень интуитивна, понятна. Проста в использовании, если в x не каждый может разобраться, то здесь совершенно все просто. Все это перетаскивается, любая веточка, в любое положение мы можем это перетащить, так как вам удобно. Цвет меняется на такой, который вы хотите. Также вот видите, у меня вот э, э, здесь представлен как ссылочка, потому что вот здесь можно и поставить и жирным, и курсорчиком, и ссылочкой, и изображение, и даже э, присвоить любую иконочку. Ну вот можно даже сюда поставить сейчас сердечко, потому что э, любой бот начинается... Именно здесь в, в Телеграме и в мессенджерах э, соцсетей э, с Манибота ставим сердечко, с которого пошли все сосудики кровеносные. Их тоже можно перетаскивать, передвигать, как вы хотите. И цветом можно затем, если вы выполнили задачу, ее высветить так, как вам нужно. Итак, бот у нас создан. Интеллект-карта по созданию боту, бота вы видите. В следующем видео я вам покажу, как непосредственно на компьютере в Телеграм этот бот создается на основе того, что вы прописали в своей интеллект-карте. Подписывайтесь на мои каналы в Телеграм, ссылки внизу под видео, и мы встречаемся с вами в следующем видео. С вами была Анна Сурина из Санкт-Петербурга.